Всем привет! Это видео о том, что делать, если браузер не открывает страницы веб-сайтов. При этом Skype, облачные сервисы и другие приложения, которые работают от интернет-сети, не имеют проблем с работоспособностью. Хочу заметить, что данная инструкция будет актуальна для всех популярных интернет-браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Браузер, Microsoft Edge и Internet Explorer. Перед тем, как приступить к исправлению, вы можете решить данную проблему, откатившись к последней точке восстановления или резервной копии системы. Итак, в первую очередь нужно проверить ваш компьютер на наличие вредоносного и нежелательного ПО. Зачастую работа этих программ является причиной того, что браузер не открывает страницы веб-сайта. Как избавиться от вирусов, троянов и рекламных утилит я рассматривал в моих предыдущих видео. После удаления всех вирусов и нежелательного ПО, заходим в панель управления, свойства браузера, Windows 7 это пункт свойства обозревателя, и во вкладке подключения нажимаем настройка сети. Если у вас стоит галочка напротив использовать прокси сервер для локальных подключений, уберите и после установите ее напротив автоматическое определение параметров и нажмите ОК. Вы также можете открыть меню настроек прокси-сервера самого браузера. Для Google Chrome, Opera и Яндекс Браузера действия будут практически одинаковыми. Заходим в меню, настройки, показать дополнительные настройки и нажимаем изменить настройки прокси-сервера. Далее следуем инструкции, которая описана выше. Mozilla Firefox заходим в меню «Настройки», «Дополнительные» и во вкладке «Сеть» в разделе «Соединения» нажимаем «Настроить». Выбираем «Использовать системные настройки прокси» и нажимаем «Ок». В Internet Explorer заходим в «Сервис» и нажимаем «Свойства браузера». Далее также следуем инструкции, которая описана выше. Microsoft Edge заходим в меню Параметры Просмотреть дополнительные параметры и нажимаем Открыть параметры прокси сервера. Если у вас включена настройка прокси сервера вручную, отключите ее, после чего в разделе Автоматическая настройка прокси включите функцию Определять параметры автоматически. Если после настройки прокси сервера браузер все так же не открывает страницы веб-сайта, то следует проверить запись об в редакторе реестра. Для этого нажимаем сочетание клавиш Windows R и вводим RecEdit. Заходим в раздел K Local Machine», «Software», «Microsoft», «Windows NT», current version windows Кликаем правой кнопкой мыши по записи upinit.dls и нажимаем изменить. Если в строке значения вы видите путь к какому-либо .dll файлу, например cfilename.dll, то нужно его удалить. Предварительно скопируйте путь к этому файлу. Очистите данную строку и нажмите «Ок». После вставляем этот путь в проводник, включаем функцию «Показывать скрытые файлы» и удаляем данный файл, а также другие подозрительные .exe файлы, которые находятся в найденной папке. Возможно, для удаления файла понадобится загрузить компьютер в безопасном режиме. Как это сделать, смотрите в моих предыдущих видео. Снова заходим в редактор реестра. Находим запись об Inidl.js в разделе KCurrentUser, Software, Microsoft, Windows NT, CurrentVersion, Windows и повторяем вышеописанную процедуру, после чего перезагружаем компьютер. Далее следует проверить файл hosts. Находится он по пути C, Windows, System32, Drivers, Edg. Открываем его с помощью блокнота. И смотрим на все значения. Если после последней строки прописаны другие строки с IP-адресами, удалите их, сохраните изменения в блокноте и перезапустите компьютер. Если браузер все так же не открывает страницы веб-сайтов, возможно проблема в DNS-сервере. В первую очередь зайдите в центр управления сетями и общим доступом, кликните на «Подключение», Нажмите «Свойства», кликните на IP версии 4 и нажмите «Свойства». Выберите «Использовать следующие адреса DNS серверов» и введите следующее значение. Предпочитаемый DNS сервер – 8.8.8.8. Альтернативный DNS сервер – 8.8.4.4. И попробуйте загрузить любую страницу в браузере. Если не помогло, запустите командную строку от имени администратора и введите следующую команду. Данная команда очистит кэш DNS, затем введите следующую команду. Данная команда очистит таблицу маршрутов от всех записей шлюзов. Видим сообщение ОК, закрываем команду и строку и перезагружаем компьютер. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание, удачи.